Всем привет, и с вами, как обычно, сразу после Забега, на связи Олег Факиев. Я готов поделиться своими свежими воспоминаниями, очень свежими яркими, о московском марафоне 2016 года. И постараюсь сделать это все очень коротко и быстро, но не получится, потому что две интересные вещи со мной приключились. Первый у меня был очень хитрый план пробежать две дистанции, на московском марафоне 10 километров и 42 километра, то есть сделать ультрамарафонскую дистанцию. Если я правильно понимаю, ультрамарафонскими считается дистанции больше 50 километров. А, и у меня это получилось, но получилось это у меня с приключениями и это вторая тема, о которой я хочу рассказать. А сейчас, а сейчас коротенько об организации московского марафона и самых ярких впечатлениях. Многим этот марафон запомнился большими и длинными очередями блин а сколько раз она загнулась-то кривая-то 20 тысяч народу стоят в очереди за предварительно оплаченным номерком и, и надеяться успеть сделать это до 7 часов лета на экспо, это было при входе лучники это... еще один сюрприз этот марафон запомнится очередями или очередьми блин очередьми очередьми а через змей. В прошлом году через задний вход запускали и 42,10. И я не помню такое этой самой, короче говоря, столпотворение. Видимо, меры безопасности улучшили. Или сэкономили на этих самых на пропусках. как бы они если бы два потока бы сделали? Да вообще жесть. Понятное количество людей, участников, почти 30 тысяч, там 28 с чем-то. Не знаю точно. И организаторам, конечно, надо подумать о том, что в следующем году, когда количество участников будет, ну, наверное, еще больше, потому что марафон с каждым годом набирает популярность, нужно придумать какие-то а, меры. Что мне понравилось? Мне понравилось, что разделили кластеры на 10 и 42 километра. Наверное, это достаточно технологичное решение, потому что разделили соответствующие входы. Вот так вот был организован пропускной режим. Вот был кластер для тех, кто бежит 10 километров, и отдельный вход, и их кластеры. А вот кластеры для тех, кто бежит 42 километра. Отдельный вход и дорожка, которая так занимала, наверное, минут 30 примерно. Но ну и, несмотря на это, когда я проходил 42 километра, мы очень много времени потеряли с утра на пункте досмотра. А почему? Потому что были беспрецедентные меры безопасности. Это третий забег мой, 14 год 10 километров, в прошлом году 42 километра. и Безопасность была самого высокого уровня по организации. И это сыграло со мной злую шутку, и вот об этом я отдельно хочу рассказать. Мой план пробежать 10 и 42 километра требовал очень точного хронометража. И я и вышел заранее, и собрался заранее. В общем, практически все я предусмотрел. Но каждый раз ваши планы что-то вмешиваются. В этот раз было такое, о чем даже предположить, мне было невозможно, что это поставит под угрозу весь мой замысел и весь мой план. Когда это понял, даже хотел расплакаться и разреветься, ну, блин, я быстро собрался Итак, так. А по всем по порядку. Дохожу я до раздевалок, выбираю место, открываю сумку, достаю кроссовки и тут понимаю, что у меня нет пакета с экипировкой. И тут, блять, вот пронзило, пронзительно, вот все, все внутри пронзило, мозг, тело, мышцы, это не передать. Потому что первый было где и как, вроде бы я все собрал. Следующая мысль, наверное, которая прометнулась: а как же я теперь пробегу? Вернее, мысль была такая, я не смогу пробежать. Но эта мысль ушла быстро, я стал думать о том, как же я могу пробежать. Я посмотрел на свои синие джинсы, думаю, ну что, в джинсах бежать? А надо отметить, что... Я пришел в нормальной гражданской одежде, не спортивной, и всю спортивную одежду я положил с собой в сумку. Специально для того, чтобы потом переодеться, и можно было погулять по городу или пообщаться с друзьями-марафонцами. Так вот, пакета со спортивной одеждой нет. А там носки, гетры, тайцы, компрессионная футболка, пульсометр, значит, бандана. Ну, блин, вообще, и все... Достаточно хорошего качества, то есть и по деньгам еще прилично Понимаешь, что дома я это оставить не мог Собирался специально на полу Все упаковал сумку, так что взял сумку Пол чистый, и ты понимаешь, что ты ничего не забыл Я понимаю, чудес не бывает Где могу, я думаю, в метро вытащить Нереально вообще просто Просто нереально Вот, и так понимаю, в джинсах не побегу Думаю, ладно, что дальше Можно побежать в трусах Конечно, не айс, но что поделать мой план пробежать две дистанции на этом марафоне стоило того, чтобы чем-то жертвовать. Я понимал, что еще один год. Но я к этому реально готовился. Я готовился, я думал, составлял план этого забега, пробега, побега. И мне не хотелось приносить это еще на один год. Я бы не выдержал столько ждать. Соответственно, следующий вопрос был о футболке. В майке простой бежать тоже бы не подошел. Но можно, в принципе. Но у меня был гидратор-рюкзак, и он бы натер мне плечи. То есть плечи должны были быть прикрыты широкими чем-то футболкой. Бадлончик у меня был длиннорукавный или длиннорукавную футболку, ну, в основном из несинтетических материалов, и я понимал, что если я в ней побегу, то просто как пропотею, то я просто замерзну. Мысль пришла, что можно попросить футболку у кого-то из бегунов, благо в тот момент их переодевалось еще очень много. И это был план Б от этого форс-мажора. Но тут меня пронзила мысль, что единственное место, где открывалась моя сумка, это был КПП на входе в Лужники. Причем досматривали меня там очень капитально. У меня внутри сумки спортивной лежал рюкзак-гидратор, меня заставили открыть все молнии, а их там раз, два, три или четыре молнии меня заставили открыть. Все пощупали, все посмотрели, перевернули все внутри сумки. И вроде бы я ее взял нормально, но решил проверить, если вы Помните, то путь от КПП до мест при 42 километра был не близкий. С счет того, что время было где-то без 15, 9, я помчался на КПП, на у мне попадались оп опаздывающие марафонцы. В общем, туда-обратно я потерял около 40 минут, и о счастье, когда я подошел спросил, а нет ли пакетика, меня спросили, что там было, говорю, оранжевая футболка, и мне торжественно вручили мой пакет. Ну, я, честно говоря, был зол, на сотрудников, которые проверяли Но я, я их понимаю При таком потоке им надо было быстро все обслуживать Вероятно, чтобы просмотреть, что у меня на дне сумки Вытащили этот пакет Обратно не положили или что Хрен знает От этого мне было не легче Вот, короче, такая вот история Дальше помчался обратно Когда прибежал в раздевалку, я был уже весь мокрый мышцы у меня уже были перенапряжены я начал лихорадочно э, собираться одеваться и тут все валится из рук ты понимаешь что блин уже там все уже убежали уже э, стартуют э, десятикилометровщики и тут мне внутренний голос говорит Олег расслабься твой план уже не сработал все работаем по новому плану и стало мне как-то легче я спокойно разделся переоделся сдал вещи в камеру хранения Проверил рюкзак, запаковался и пошел к месту старта. У меня не было никаких очередей в туалете, и тут я вижу, какая гигантская толпа 10 стартует. Я думаю, мама мамами, если я теперь еще с ними буду стартовать, то я вообще буду не в лимите. Мимо, ну, а студия, Но слава богу, всех опаздывающих марафонцев пропускали отдельным ходом непосредственно к стартовой к стартовым воротам. И, в общем-то, я э, стартовал. Стартовал с задержкой примерно в 45